И сегодня мы открываем вот такие Hot Wheels. Yeah. О, тачка! Смотрите, какая она прикольная. Вот она, Hot Wheels у нас, вот так? Первая есть, так? А вот это у нас поп-форма свинки игра. Вот и успоко... Ну ладно, я такое на видео видел тоже Ну вот это мне какая нравится вам? Скажите, какая вам из этих нравится? Скажите мне Вот это? Ну давайте тогда вот это откроем сначала Так, покажи хоть Надь, вот Открываем Какая она прикольная! Вот мы раскрыли следующее. Так, следующая папло масинки открываем. Смотрите, какая. Она тоже чуть-чуть прикольная, но она не такая классная. Она только у него грязь попадает под колеса. Тут грязь, то есть. Вот видите, пацаны, просто так. Ну открываем, ладно. Так открывай. Ага. Открылась. Да, сразу открыл. Смотрите. Вот она тачка. Хотвилс. Так. А теперь вот этого, это вот. Это самая прикольная Хотвилс. Все до сегодняшнего дня были разные Хотвилсы. Это монстр трак. Такой Хотвилс интересный. Так. Вот, вот она. Хотвилс. Сейчас я ее открою. Походу. Сейчас открою. Вот она, хот Wheels Просто так. Так, а теперь вот эту открываем. А Смотрите, какая. Это гоничная ход Wheels Она вот какая. Так, давайте гоничную открывать, хот Wheels Вот она хоть в мы. Вот она, сюда ее положим Так, Пока. открываем Какая-то машинка, покажи Так, сейчас Будет, вот, Сейчас я покажу вам Какая-то машинка Вот она какая смотрите номер один гонщик, смотрите гончик номер один это у нас хотвиллс давайте это у нас не простой хотвиллс а маскированная хотвилс еще она наглая она всех обгоняет это хотвилс вот это есть так я сам открою. А, я уже нашел Я вот за нашел Ты открывать? Вот, открывай. Помоги. Что там такое за тачка? С дисками такая прикольная. Тачка. Ух ты! Какая квост нет! Я хуотвел! Вэйга, вы с одним водителем только. Это монопоста. Вот она какая монопоста. Я такой думал монопоста. Монопоста бывают очень еще голубые. Смотрите, она прикольная. We're... Теперь последняя тачандра. Вот она какая, открываем. О, сразу открыл бусин. Вот она какая, смотрите. Вэ -вэ. А, двигатель я мы все смотрите какой. В -в -в -в. Пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока, пока. Я пошел играть.